Александр Чумаков, компания Лехпром. Мы в гостях на фабрике Бабалом. Мы запускаем цикл видеороликов по внедрению автоматизации. Добрый день, Валерий. Добрый день, Александр. Приятно видеть вас снова вместе. Да, спасибо вам большое. Наконец-то вы к нам приехали и решили вот осветить нашу совместную деятельность. Мы знакомы уже на протяжении двух лет. Помню, впервые, когда к вам попал, я был приятно удивлен. Ваше производство было достаточно автоматизировано даже в то время, и тем не менее у вас возникло желание автоматизировать. Расскажите, почему, поделитесь опытом? Да, действительно так. То есть мы стараемся идти всегда в ногу со временем. Для того, чтобы не отставать в производстве от лучших образцов европейских и азиатских нас подталкивает, ну рынок нас подталкивает к этому. То есть модернизироваться, модернизироваться, как говорил Владимир Ленин, еще раз модернизироваться. Спасибо вам большое, что вы помогаете нам это делать, принимаете участие в нашей жизнедеятельности. И ну, давайте начинать рассказывать вот людям, как вот мы совместно работаем, что у нас получается покажем. Думаю, многим это будет интересно. Мы, для меня, наверное, будет, точнее для вас, наверное, будет кавер немножко вопрос: а почему вы все-таки делитесь? Многие производства, особенно швейные, они закрываются, они не хотят ничего, в принципе, выносить на руки. Почему вы это делаете? Для Александр, чего? вы знаете, я постараюсь ответить на ваш вопрос следующим образом: мы не видим конкуренцию на рынке Украины для себя, мы видим очень мощную конкуренцию с, со стороны Китая. И нам хочется, чтобы люди, украинцы, чтобы они модернизировались и выдавили наконец-то. Не потому, а вопреки всему, то есть выдавили китайскую продукцию с нашего рынка, заменив ее нашей высококачественной украинской продукцией, чтобы наши украинцы здесь работали, чтобы люди зарабатывали деньги и носили украинский продукт. То есть не было стыдно за него вот для этого то есть поэтому поэтому мы открыты и хотим чтобы украинцы все ну, поддерживали себя сами вот наверное вот так как-то друзья давайте посмотрим на самом деле эти ролики и вдруг у вас появятся какие-то вопросы захотите более подробную какую-то видеосъемку определенного определенной машины определенного узла как это все производится пишите комментарии и мы раскроем небольшие секреты пожалуйста, Валер, а насколько было сложно внедрять э, эту автоматизацию в ваше производство? Подскажу. Потому что... Подскажу, наверное, не для тебя, Саша, а для, для людей. Я понимаю, что мы для них сейчас работаем, потому что ты сам это все знаешь изнутри. Э, основная проблема была, заключалась для нас в человеческом факторе. То есть очень сложно было э, перестроить понимание людей на новые методы производства, то есть очень сложно, нет, не так, невозможно было найти персонал, нет людей, которые готовы работать с новым оборудованием, то есть ни училища, ни, ни, ни институты не предоставляют нам таких специалистов, поэтому мы все начинали с нуля, и как всегда это мы делаем, начинали с себя, сначала мы с вашей помощью приобрели оборудование, модернизировались, а потом стали внедрять и проходить как пионеры, не побыть этого слова, то есть все было для нас впервые. И да, было, наверное, даже где-то немного расстраивало, что кто-то это уже давно знает, а мы как слепые коты тыкаемся в какие-то вот для кого-то абсолютно знакомые вещи. Я бы подытожил это тем, что персонал, персонал и еще раз персонал. То есть основной ключевой момент был удивлен нам на подготовку персонала. Как только ты имеешь готовый персонал, все становится сразу гораздо легче и ну, важен. Вот такое слово на какое-то. Обучение очень важно в этой ситуации на самом-то деле. У многих все-таки возникает вопрос, особенно у сотрудников, у швей у -у -у. очень часто задумываются, если все-таки поставит какая-то фабрика автоматы, кто-то решится работать. Многие думают о том, что настолько все сложно и, естественно, думают, что их будут увольнять и заново набирать новых, новых, новых, для того, чтобы найти ту золотую, как говорится, жилу, которая будет приносить золотые яблочки. Да, Саш, ну на самом деле вы правы, да, есть такое, бытует такое, скажем так, мнение, да, что да, что вот если я не соответствую, то меня уволят. Да, это правда. То есть, но э, к радости всех, всех людей, то есть люди должны обучаться и стремиться быть лучше. Если ты не готов обучаться, ты не готов соответствовать новым стандартам, которые, э, ритм, ритму, который задает прогресс, ну извини, в любом случае ты будешь на обочине. А если ты готов обучаться, если ты готов совершенствоваться, то твоя стоимость на рынке труда то есть будет увеличиваться, ты будешь ценным и важным сотрудником, да, это так. То есть надо обучаться, надо перебарывать себя и учиться, учиться новому, да. Мне очень нравится, на самом деле, ваш подход я смотрю на это производство, можно сказать, это уже на сегодняшний день инновационное производство. Мне очень нравится мотивация вашего персонала. Мне нравится, смотря, как вы относитесь к нему. Да? То есть я видел рекуперацию, допустим, воздуха, для того, чтобы люди могли дышать и при этом даваться работе на 100%. Я видел, как вы со светом, теплым, холодным, для того, чтобы люди не уставали. Я видел, когда вы устанавливали разделивающие стены для того чтобы дц было не превышали и народ опять-таки не нервничал и все было в порядке а для чего все-таки вот какая основная цель это была? ну как сказали бы акулы капитализма то есть все, это все делается для того чтобы увеличить производительность увеличить производительность Человек не может работать, а когда он задыхается, у него падает производительность, человек начинает нервничать, создаются какие-то склоки в коллективе, еще что-то. Когда у человека ну, свежий воздух, то есть кондиционирование, когда он работает в разрешенном режиме шума, ну, установленном, это же научную организацию труда придумали для нас, Саша, для да. того, чтобы мы ее внедряли и делали это. То есть это, ну... Правда, для меня это не пустые слова. То есть это производительность, это целостный коллектив. Ну, это хороший продукт на выход. Первое, что бросается в глаза, когда заходишь на ваше производство, это раскроенный комплекс, автоматизированный. Многие, конечно же, смотрят на эти вещи, говорят, что они еще не готовы, для них еще рано. Но когда уровень продаж позволяет, я понимаю, что без него, скорее всего, уже не обойтись. Верно? Да, наверное, то есть, ну, скажем так, вы затронули очень интересную дискуссионную тему. По этому вопросу можно дискутировать очень много. И действительно, многие не понимают, зачем. Опять-таки вопрос производительность. Производительность. То есть, если я чем больше у меня моделей в производстве, тем мобильнее мне на ну, надо быть да? Раскоренный комплекс позволяет сделать одну простую вещь мобильность я могу производить определенное количество изделий, но я могу производить их небольшими партиями я буду успевать к сожалению рынок тяжелый то есть смена модельного ряда должна присутствовать постоянно а одна из первых проблем, в которой мы уперлись, то есть мы не можем производить продукцию малыми партиями мы не успеваем ее подготавливать для основного производства вот. поэтому было принято решение купить э, раскройный комплекс для того, чтобы получить мобильность То есть, вот, э, я могу кроить малыми партиями и я буду успевать это делать 20, 30, 50 штук То есть, раньше я этого делать не мог То есть, а так я могу в смену производить несколько моделей и э, они будут выходить вовремя и в срок. Ну вот как-то так. Я так понимаю, присутствовала еще зависимость, возможно, какая-то от закрывающихов, а, повышение в сетеве качества по вот, причине там, больших, к примеру, слоев, когда мы начинаем работать ножом, когда это делает автоматическая линия, это совершенно разные вещи. Это не оговаривается на уже а, такой момент. И расход ткани с учетом того, что применяется САТОР. Ну... Э, Расход ткани естественно уменьшается, то есть при э, применении САПРА и автоматического раскладчика все-таки будем понимать, что математически машина выстраивает э, раскладку лучше, чем это может сделать человек и быстрее, гораздо быстрее, то есть примерно на 6 метров полотна требуется 5 минут на раскладку и никто не может победить машину в оптимизации. Вот как-то вот так, поэтому то есть расходы уменьшились, не могу сказать что значительно, то есть пускай это будет 5-5 процентов, но в итоге то есть, это выливается в довольно достойные суммы. Ну, Каждые 5 процентов на большом производстве это достаточно большой такой объем экономии. Даже если посмотреть на ваше швейное производство, где стоят автоматические машины, джуки, то очень замечательный выбор. И насколько было сложно перевести людей с обычных прямосрочных машин на автоматические? Да, действительно было сложно, это заняло, не помню этого слова, три дня. Замечательно. Три дня, то есть люди э, бодались, им было неудобно работать одной ногой, там еще что-то. Теперь, ну, я не представляю, как человек сядет на обычную прямосрочную машину. Не то, что я не, не представляю. Это однозначно нет, люди. Это однозначно нет. Это увеличивается скорость от 10 до 15 процентов производительности за смену. То есть уже мы по факту э сэкономили, или подняли производительность. Это на свете на шумоподавлении, на кислороде человеческом, да. То есть потом на раскроенном комплексе э на автоматических шейных машинах. Если мы сейчас еще вспомним шаблонные машины компании rich peace я думаю вот посчитать все вот эти мелкие мелкие кусочки процентов я думаю дойдет уже надо 30 там плюс-минус километров 40 процентов экономия либо повышение выпуска и качества вашей продукции Да, аж вы говорите абсолютно правильные цифры я знаю что вы знаете вы вместе с нами вы участвуете да это так Сколько сложно было внедрение автоматизации, через да, что вы прошли? Сколько времени прошло от, скажем так, заноса машины и уже до получения результатов? Саша, ну, я бы разделил этот вопрос на две части. То есть результаты мы ощутили буквально на второй-третий день. То есть, мы сразу увидели, что это прогрессивно и это... Но это то, что мы не делали никогда такого раньше. И не могли делать. А в Времени прошло где-то полгода, пока машина вышла на полный производственный цикл. Но это связано базово не с машиной, это связано с тем, что отсутствовал полностью опыт эксплуатации этого оборудования. И путем пробы и ошибок мы шли к тому, чтобы сделать это оптимальным. Вот, наверное, вот, ну, все-таки еще раз повторю, полгода. Насколько я помню, уже первая машина работает порядка двух лет да. и последующие машины покупались, покупались и, к примеру, вы будете покупать сейчас еще новую машину, вы бы уже все-таки запускали сами, так как, я думаю, ваша экспертность уже достаточно высока на этих машинах, либо все равно обращались к экспертам. Саш, ну, э, на самом деле вопрос как бы двоякий. Во-первых, то есть мы бы, ну, если говорить честно вот на камеру, ну, наверное, уже бы нет. Но если вспомнить наши с вами э, мыторство не погублюсь этого слова, то на первых порах однозначно я посоветовал бы людям обращаться, ну, и в вашу компанию тоже. К сожалению, их на Украине не очень много заинтересованных людей, интересующихся и вот искренне желающих, вот, чтобы это было у нас. То есть к Моей большой радости, то есть вы относитесь к таким людям. Потом люди уже сами могут определяться для себя, нужна ли вам ваша помощь или не нужно. Но на первом этапе однозначно, да. Ну, потому что тот опыт, который есть конкретно у вас, ну как, его можно купить. Или можно приобрести за полгода, каждый может выбрать для себя сам. Да, хорошо, наверное. Еще буквально пару дней назад приезжал мой механик и со мной вместе мы смотрели на вашу замечательную тонкую-тонкую глощевку -тонкую да -да. и смотрели, каким методом а, вы производите свои изделие. Мы попробовали это прошить на обычной промышленной машине. А в реальности это нереально. То есть, либо там нужно дорабатывать какие-то приспособления, либо нужно супер-супер шию, которая будет шить очень долго. И качество вообще не будет того, какого отойдет данная машина. Насколько все-таки важна автоматизация, даже, вот казалось бы, куртка, но она все-таки сложная. Да, вы правы. Но ну, ведь это каждому решает для себя, То есть, насколько это людям нужно, насколько они видят э, себя в этом бизнесе, насколько они видят э, потребность в соответствии с тем нормам времени, которые, ну, которые нам диктует время. Это автология чуть-чуть получается, Ну как-то вот так, наверное. Вот. Да, можно оставаться на старых позициях, шить на устаревшем оборудовании, платить сумасшедшие зарплаты за низкую производительность, а можно платить высокие зарплаты, только получать с этого гораздо выше производительность, выше, то есть в 3-4 раза. Ну, здорово, что ну, на самом деле это... То есть это и поднимает уровень наших украинских сотрудников это поднимает уровень предприятия уровень продукта который мы выпускаем и знаете что то есть мы наверное перестаем бояться быть в хвосте то есть раз с оборудованием rich вот если мы сейчас конкретно говорим про него то есть открываются широкие возможности для моделирования дизайна то есть модельеры Конструктора могут раскрываться больше. То есть они уже не связаны рамки, э, с зажатыми рамками технологий старых. То есть мы можем внедрять новые технологии, мы можем внедрять э, новое оборудование и получать достойный, хороший продукт, который будет конкурентен. То есть, как говорят все книги по маркетингу, выделяйся. То есть делай свой продукт выделяемым. А для этого нужно творчество раз, но еще и возможности для него. Мне очень нравятся на самом деле компании, которые движутся вперед, которые смотрят на рынок, они понимают о том, что себестоимость должна быть чуть-чуть ниже, нежели, скажем так, у наших конкурентов. И понимают, каким методом это достигается в реальности, не каждая компания этим может похвастаться. И самое важное, наверное, решиться, что подтолкнуло вот это вот решение, да, это сделать первый шаг. В этот бездну. Классно. Хорошо, отвечу вам правду. Конкуренция. То есть только конкуренция. То есть конкуренты, которые дышат в затылок и которые наступают у тебя на пятки. То есть мне с одной стороны отрадно осознавать, что есть конкуренты, которые движутся в этом направлении, делают хорошо. А с другой стороны. То есть, да, они действительно толкают тебя на какие-то вот инвестиции, на какие-то расходы, на вытаскивание себя за волосы из болота, как говорил Мюнхгаузен. Ну вот да, как-то приходится вот как-то вот конкуренты. Это получается как, наверное, в спорте для того, чтобы достичь, вырасти, получить какой-то успех, мы должны бороться с сильным конкурентом. Если у нас конкурент слабый. Скорее всего, мы не вырастим. А не страшно ли сейчас, когда мы стоим на уровне номер один, где-то что-то пропустить? Ну, классика ответа такая. То есть, мы для нас это уже настоящее, но мы смотрим, это правда, мы смотрим в будущее. То есть, мы не собираемся на этом останавливаться. Мы собираемся улучшать качество нашей продукции, делать еще более конкурентной, и уже смотрим в будущее, как нам развиваться дальше. Это замечательно, на самом деле получился такой достаточно интересный ролик. Чуть дальше мы покажем весь этот цех, что там внедрено, на чем люди работают, как. Если в действительности для вас что-то интересно. Пишите комментарии, мы покажем более подробно. Мне было очень приятно с вами пообщаться. До скорых встреч. Спасибо.